Всем доброго дня и ночи. Вы на канале Мир Дерева. Сегодня видео про сборку двух ярусных кроватей. Небольшая видеоинструкция для тех, кто хочет купить и сам собрать кровать у себя дома. Первым делом мы с вами выставляем две боковины друг напротив друга таким образом, чтобы все технические отверстия копировали друг друга. Присоединяем нижнюю царгину к одной боковине, используя при этом болт с бочонком и шканты. Переходим на другую сторону и также присоединяем вторую боковину. Затем монтируем вторую царгину. И самое главное, изначально все прикручивать намертво не стоит. Не дотягиваем болты примерно на 5-6 мм, для того, чтобы была возможность смонтировать оставшиеся царги. Установив все царги первого яруса, переходим к установке на втором ярусе. Затем таким же образом монтируем бортики, используем бочонок и болт с двумя шкантами для верхнего бортика, а нижняя монтируется просто на два шканта. Когда установили их на первом и на втором ярусах, протягиваем все болты царк и бортиков. И приступаем к сборке лестницы нашей кровати. Все ступеньки лестницы собираются на шканты и конфирматы. В данном случае протягивается все сразу. Лесенку собрали и теперь начинаем монтировать кровати на те же мебельные винты вот и лестница стоит остался небольшой штрих про который забыли перед тем как монтировать лестницу надо установить бортики второго яруса которые идут от лестницы к боковинке После всей проделанной работы осталось уложить ламели на свои места и зафиксировать саморезами к боковым брускам. Шаг ламели 10 сантиметров. Все, можно укладывать матрасы и наслаждаться сном, а точнее наслаждаться, пока ваши дети спят. Для того, чтобы вы не забыли, эту кровать вы можете купить в нашем магазине по адресу Рябиновая, 41, корпус 1. Не забывайте поддерживать наш канал подпиской и пишите комментарии, понравилась вам двухъярусная эта кровать или нет. Всегда рада вас видеть у нас на канале и также в магазине.